Привет! Вот мы растопили печку Дом еще холодный Печка еще холодная вот. Теперь смотрим, как надо Выставлять режим Работающей печи Значит, как нужно Регулировать поддувало Глядя на пламя Вот это Если сейчас открыть Полный поддувало открыт смотрим на пламя вот это слишком активное пламя для отопительной печи это скорее для банной печи для первой для последней закладки вот. завершаем вот это смотрим. я прикрыл здесь приоткрыто смотрим на пламя вот кончики у пламени темные Видно темные кончики пламени в это время образуется сажа. Это для печки очень вредно. Хотя большинство пользователей делают именно так. Чтобы подольше горели дрова, якобы экономия. Это экономия не моя. Так, теперь опять смотрим. Вот я приоткрыл жалюзи. Вот для этой печи на данный момент вот это оптимальный режим. Видно пламя, оно светлое, не белое посмотрим. Вот это получается печь задушена. Недостаток кислорода. Вот это лучше. Вот это норма. Теперь приоткрываем. Вот это слышно, да? Это слишком много воздуха. Вот белеет пламя. Разгорается. Вот в таком режиме печь перетапливается. Она может треснуть. Ну и дрова вылетают в пустую. Это режим для банной печи Так, прикрыли Бывает даже на разную погоду необходимо по-разному приоткрывать.